Габриэль, я нашел человека, которого можно аккумулизировать. Посмотри ну, его. Хм. Ну, кстати, попробовать надо. Так. Нуро! Трансформация. Я сказал: Трансформация. Ой, сейчас я очки сниму.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 Привет, ребята. Покупаем, проходим, покупаем, проходим. Кто там? Подождите, кто там? Кто это? Какая-то Алекс? хрена, <соединя> как, как, как, <соединя> бассейн закрыто? А? Откройте бассейн. Удачи. Я не закрываю дверь. Короче, тут будет мой бизнес, мне осталось рабочих нанять, чтобы кто-то работали. Что а давай посмотрим, что у тебя есть. Ааа, ребята, стойте, стойте, стойте, стойте. Подожди. Там О, ремонт нет. еще идет. А, Оцени мои. А Маринет в сторис в Инстаграме, да? да? Ну ладно. Блочинки мои кто-то оценит. Какие тяги, КФТМ? Что за бархатный? А вот вы же тоже дома появились. Пойдем, пойдемте ваши дома. Да, пойдемте. Посмотрим. А, ребята, я присоединюсь вам да. позже. Да, вот так темно, осень. Я а. что-то с поринцами сказала, ребят, ты да? Ну просто вот это вот что... Ребята, идите без меня, я сейчас подойду. Ну, я тебя... Ну да, конечно. Что-то мы уже засиделись. Да. Ой, О, Вода? Открыт не... от себя окна моет кто-то. Да, вода стекает. Ну пойдемте телевизор посмотрим. <''IS Angst> Нет. Это что такое? Не, давайте не пойдем. А, а, а о, как он дышит под морем? А -а а -а -а. Ты умеешь дышать под морем? Мне да -а -а. Кажется, Так, а что у тебя? Есть мы что-то для подручные вещи какие-то. Не знаю. А -а -а -а. <с> <eel thumb> Нашел. Это? Что Дыхательные это? Дыхательные трубки. А -а -а. Oh. Дай мне. Берите вот тут она по одному был, да? что, для... что положил меня кто-то туда Так, только нужно как-то объяснить мое появление здесь. появление здесь? Я, напишу супер -грэм. Так, супергерои, а надо, чтобы вы все пришли, приехали в Париж, не знаю, как так, попросить у Фламинга использовать вояж. А кто-то меня написал. А, ну я же скажу, телепортаж. Кто тут а, Оксана, про... лягушка, привет. лягушка облака, перелетела сюда. Вояж. Нужно маску снять. Чтобы... А, Привет. я дышать не могу. Ух ты ж. Нет, это, ну, Кристина. Обновился, За, обновился. Да, обновился. Так, ребята, и... надо как-то... Ну, так, ну, короче, суп навозный и а, сказать я... я тоже смогу создать. Кстати, смотрите, какая у меня палочка. А лягушки. что такое аквазельки? Аквазельки — это зелье, mm -hmm. чтобы можно было дышать под водой. К вами кормишь и сможешь дышать. Меня, Странно, я... мне этики про такие я... не рассказывала. У меня палочка mm -hmm. лягушки новая. Победите, ты, может быть, сможешь создать их? Я смогу тоже создать. Генерация. О -о -о. Сейчас, только мне нужно... А, я задыхаюсь тетради. под ним. Сколько Музей. нас Трое, да? Генерация. Все, на. и мне не нужно, это у меня стебли. Так, ладно, перезарядим свои камни чудес и встретимся. Перепортация. Виде... Ну, кушай, Фроги, кушай, обе. Аква-оби, аква, аква а Теперь возвращаюсь. Держи. Тики, тики. Так, а... -ти так, тики. Заряжайся! Аква-тики, давай! Прикольно. Ладно, надо побыстрее справиться с этой... Так, они там уже. Ребятки, привет. Ой. Mm -hmm. Нужно разобраться, как затопило весь город, потом использую чудесную шукообразную mm -hmm. жукообразненько. Да я уже вакуум. не вакуум. Мне нужна палка Фроги. Стой, mm -hmm. а если. Yeah, Короче, а, я... Сирена, кто это? Ай! Сирена, кто ты? Злодинка. Это штеф. Вода затопит весь мир! Это будет новый бассейн! Валя. Новый бассейн, ты что? А -а -а, нет, я, конечно, не особо... И гонитесь, не сможете! Да, не сможете, только я умею летать. И у нас всякое улучшение. Да, я могу... обла... я обла... Обла... Так, обла... я могу разговаривать. А еще могу летать, потому что сила. Матильда почему-то а да, сейчас находится да. во мне. Что это было? Не она еще распаривалась. Обла... А вот она. Давай, давай. Она я... заходит на сушу, я... где, а где я... она слабая. На сушу. А где она? Она, она? в этом. В принципе... А вот она. Так, пора использовать супершанс. Ножницы? И что с ним делать? Ну да. что, тебе это помог... Думаешь, поможет тебе это? Может, ей обрезать плавники, и она не сможет ничего делать. Мы не садисты, подожди. А? Я пытаюсь придумать план. Не, не, так, у меня есть идейка небольшая. Какая же? Она, смотрите, недолго же находилась на суше. Ой, да. Мне понадобится сила еще одного Камня Чудес. Так, сирена пришла, да? Создай панцирь. Да. Нам нужен панцирь. Она ушла в воду. Создай панцирь, но чтобы не защитить меня. У меня где по иммиграционной. Создай панцирь. Привет. Пошла на. Сирена! Видите ее оружие? Получай. Погодите. Ладно, еще один талисман придется. Еще мне это Так, этот... Перекройте меня ненадолго, окей? Ну, хорошо, не могу. Заставьте ну, меня на место, не бегай. А, ты что? Мне нужно, Что мне нужно? Просто перезарядить здесь к вами. А, окей. О, сирена, они смотри! Тики, вперед, ощайся. Кушай, тики. Тики, зиги. Тики, полин, зиги, объединитесь. Так. Все нормально. Надо ее заманить в ловушку Для этого использую генезис. Подпишитесь на мой телеграм-канал и узнавайте первыми о новых видео и стримах. там должно сработать ребята придем не вылазите из базы не вылазите из базы базы хорошо вам меня никогда не победить никогда не говори никогда не говоришь никогда то получится что-то не спрятать мне нужно спрятаться телепорт а серия так, а теперь нужно выбить из него этот. А, я могу сказать опор и все, В принципе. Можешь, да, забери у него эту опорку. А у а, нас Вы забрали? Опорт. А, Когда клиница. Чудесный. Съебать. Yeah, так, все, все, в порядке, вс внутри. Получилось. получилось. Получилось. Так, получилось. а. а Ай, Акума, больше не будешь творить зло, Акума. Нужно изгнать. Пора изгнать демона. Как Пора изгнать демона. В йо, йо нужно ее поймать. Да, иди сюда, дура. Иди, дай, научу тебя. Как Давайте убрать. я ее побью. И я. Да. Нельзя. Так, ну давай, все, давай. Больше не больше творить зло, Акума. Пора изгнать демона. Нать, говорю, пока пора, пока, пока, маленькая бабочка. Так, все, отведите. отведите, отведите юношу до, даму домой. Юноша? Ну, отведите 5, эту девушку 5, 5. домой. Я полетела. Все, давайте, мне нужно использовать еще, мне нужно еще успеть на аэропорт, использовать комиссию, сложить и переместиться обратно в город. А мне тоже обратно. и мне. Не, не видите, я здесь сама Речься. Речься. Да. Вот, да. А, да, да. Все, можно тебе а отдыхать, Нужно, кстати, комнату переделать. Я не люблю розовый цвет. Марина, я доставила надо пить и поработать. Надо, да, надо пекарню mm -hmm. сделать.